Мне нравится деревянный массив, а мне нравится паркетная доска, а мне нравится ламинат. Мегапол для всей семьи. Паркетная доска, ламинат и деревянный массив в наличии и на заказ. Если пол, то мегапол. Степной поселок 5В. Телефон 3 пятерки 3 восьмерки.